Здравствуйте дорогие друзья, на связи Ростислав Франскевич и сегодня в этом видео я покажу вам что можно делать в замечательной новой социальной сети WaveScore, которая может принести вам большой пассивный доход, даже если вы будете стартовать абсолютно без вложений, а именно я покажу вам как мы можем создавать и редактировать плейлисты добавлять видео переходим на play hello pages для того чтобы посмотреть плейлист нужно нажать на стартовое видео вот так выглядит мой плейлист посвященный wavescore вот мы можем смотреть видео все Также мы можем этот плейлист редактировать, то есть поменять его фон, в данном случае вот он у меня красный. А также можно поставить вместо фотографии что-нибудь по тематике вашего плейлиста. Итак, как нам добавить видео? Переходим снова на нашу страницу Hello Pages и мы здесь видим стартовые видео плейлистов вот мы их можем посмотреть и так далее для того чтобы добавить вот такое стартовое видео плейлиста нам необходимо нажать add видео и взять ссылочку видео если вы хотите его сделать стартовым, нажать на Off. Напротив Add to Favorites. Мы не будем этого делать. И сохранить. Таким образом мы добавим первое видео плейлиста. Ну вот мы в частности сейчас редактируем плейлист с тематикой замечательного моего проекта OneCoin. Инвестиция, в которой может решить все ваши финансовые проблемы. Для того, чтобы редактировать плейлист, необходимо нажать «Edit playlist». И далее мы, во-первых, можем здесь удалять видео. Левой кнопкой мыши нажимаем на видео и просто его удаляем. Для того, чтобы добавить видео в плейлист, необходимо нажать «Add video». И сюда мы занесем URL-видео, которое нас интересует. Прямо можем взять вот здесь, в адресной строке. И вставляем. И обязательно нажимаем «Сохранить». Вот одно видео появилось. Давайте добавим еще одно видео. И возьмем еще вот эту ссылочку. И вставляем. Save. Сейчас мы можем посмотреть этот плейлист. Hello Page нажимаем. И найдем вот этот плейлист. Для того, чтобы посмотреть, мы, естественно, нажимаем на него на первую стартовую страницу. И мы видим наши видео, которое мы добавили. Далее. Давайте посмотрим, как мы можем редактировать плейлист. Нажимаем Play. Hello Page. И идем на тот плейлист, который нам необходимо редактировать. Нажимаем Edit Page. И вот здесь мы можем дать заглавие нашему плейлисту. Ну, к примеру, можем написать «Лучшая инвестиция». Сюда также можно дать каждому плейлисту отдельную свою ссылочку. Можно вот так сделать. Видите, если дает зелененьким, значит, это принимается. Но я пока это делать не буду. Кроме того, и мы еще можем добавить здесь фото. Ну, вот вместо фотографии вы можете выбрать на компьютере любую фотографию, картинку, которая будет тематически подходить к вашему плейлисту. А также, как я говорил, мы здесь можем добавить фон сайта именно к этому плейлисту. Также выбрать на компьютере, если это у вас есть. Далее нажимаем Save. Таким образом мы можем отредактировать плейлист. И ссылочка на каждый из этих плейлистов по умолчанию вот она. Вы можете поставить свою, но по умолчанию она здесь. Чтобы вы это знали. Перейдем еще раз на плейлист. Hello Page. Вот, к примеру, ссылочка плейлиста моего стартового, она же является ссылочкой для приглашений. Вот единичка идет, а далее, если мы хотим еще один плейлист, посмотреть будет 2, 3, и так порядковые номера по умолчанию. Это все ссылочки являются вашими реферальными ссылками. В них вшит ваш идентификационный код. Прежде чем добавить видео, видео, это стартовое видео каждого плейлиста, вы сначала хорошенько подумайте, поскольку удалять это стартовое видео пока нельзя. Но единственное, что его можно поменять. Replace видео. Итак, друзья, я показал вам, как создавать, редактировать плейлисты, добавлять видео. Приглашаю вас в новую социальную сеть. Регистрируйтесь, не пожалеете. Будем вместе развлекаться, отдыхать и зарабатывать. Своим партнерам помогаю в режиме демонстрации экрана в скайпе. Ссылка на регистрацию под видео. С вами был Ростислав Франскевич. Пока-пока.